Всем привет! На связи международная ассоциация независимых инвесторов. Продолжается Санта Ралли, но в данный момент и такая коррекция идет. Ну, в принципе, что-то почему-то не спешит она возвращаться на новые максимумы. Будем смотреть дальше. Хотя VIX находится в комфортных условиях, можно работать на рынке. TLT тоже упал и все это говорит о том, что благоприятные условия для работы на рынке также. Многие инвесторы находятся в акциях, в кэше никто не хеджируется, то есть все готовы зарабатывать. XLE хайп по энергетике сдулся и если еще есть такие в портфеле активы, то можно уже от них избавляться, если вы еще не избавились. Так, Самый главный триггер это коронавирус, по меркам мы уже говорили, что таблетку они выпустили. Ну и Pfizer точно так же сделали таблетку. И здесь вот сравнение этих двух таблеток мерк необходим тут достаточно одну таблетку принимать там порядка 40 за 5 дней файзер необходимо в комплексе лечить тоже несколько препаратов но между собой они не контактируют то есть это два разных лечения вот и в этом противостоянии чуть-чуть впереди файзер вот и складывается впечатление что в америке в принципе с этим с этим заболеванием вроде как все успокоилось, а по нашим СМИ можно сказать, что у нас какое-то идет, идет ухудшение. Вот. Но это может быть из-за новостей и так преподносят СМИ. Ну, вот так обстоит дела э, в целом. Ну, а Честно говоря, меня привлек один из активов, это компания Мели э, MercadoLibre. Компания, которая очень часто встречается в портфолио управляющих и мне она, честно говоря, не попадалась так, чтобы такая вот компания, надежная и все такое, вот. А в портфолио вижу и чего же в ней такого интересного? Компания, представитель интернет-ритейла, который ну, сейчас не то что там не растет семимильными шагами, а как бы находится на таком, что ли, на плата. Какие-то компании чуть-чуть снижаются, какие-то остаются, у каких-то компаний остаются обороты очень неплохие. Вот. Посмотрим, что это за компания такая. Ну, первое, что могу сказать, из того, что компания занимается интернет-ритейлом и открыл сайт, и увидел, что э, это основной интернет-магазин. Э, магазин, ну, там не только магазин. Вот, вот в этих странах. Э, Аргентина, Боливия, Бразилия, вся Латинская Америка, Мексика. Ну, то есть очень много стран. И вот в этих странах это основной э, основная площадка, платформа. И это сразу э, меня немножко подкупило, потому как э, раз такая обширная территория, компанию должна неплохо здесь работать и получать неплохую прибыль. В целом это площадка для того, чтобы продавать товары и услуги, также делать аукционы, ну то есть выставлять какие-то цены и ну для покупателей удобно, там можно купить очень дешево. А также площадка, на которой размещают объявления по продаже недвижимости, автомобилей, ну и за это платят аренду. Вот Таким вот образом. И, кстати, здесь э, у MercadoLibre есть своя платежная система, э, свои кредитные линии, причем они дают кредиты вот, людям, которые здесь покупают и оценивают их по каким-то параметрам. Пока я еще сильно это не выяснил, Вот. но в любом случае это все есть. То есть и э, своя платежная система полностью сделана, и кредитная линия, то есть все очень удобно. А, говоря о том, что еще такая территория огромная, то а, сразу перспективы вырисовываются. Ну, посмотрим по отчету. Так, продажи компании растут поступательно и очень неплохо относительно 2019-2020 год. Шагнули в два раза больше. И вот меня смутила вот эта строчка инком а, Почему-то здесь минусы. Странно, при таких продажах интернет-ритейл, куда всю прибыль девают. Пришлось зайти, обратиться к первоисточнику, но ну, все-таки компания отчитывается, а ЗАГС по-любому где-то перекупают данные. Вот. Ну и что мы видим по результатам 2020-2021 год, 9 месяцев. А, точно такой же скачок, почти в два раза продажи увеличились и, и что интересно нет net income это чистый доход. А, чистый доход 129 миллионов и по отношению к прошлому году 49 это в 3, почти в три, два с половиной раза выше доходность в текущем году. Ну, вот. Немногие могут похвастаться таким скачком, таким рывком, и надо сказать, что компания, она развивающаяся, потому как постоянно приобретает, вот недавно приобрели компанию программного обеспечения для того, чтобы докрутить свои какие-то сервисы. У таких компаний, хотел обратить внимание, достаточно большой объем нематериальных активов. И здесь он тоже имеется в районе 30 миллионов. И если, если рассматривать то, что там есть в этом в этих нематериальных активах. Это, конечно же, лицензии и различные права на те или иные разработки. Также интересно мне показалось, что здесь есть база клиентов. Вот customer list. И на нее, оказывается, распространяется амортизация. То есть, в прошлом году 14 миллионов, в этом году 12 миллионов. Может быть, база что-то? Устревает или еще что-нибудь. Вот. Также в нематериальных активах есть цифровые активы. Причем они не облагают, ну амортизация на них не распространяется. Mercada порядка 20 тысяч долларов в цифровых активах. Ну, такая тоже передовая компания. Если сравнить с известными интернет-ретейлерами, как Amazon и Баба. По Бабе уже был ролик где-то на канале. вот а. По капитализации, конечно, здесь она сильно уступает мили и она является развивающейся компанией, но опять же она генерирует поток от операционной деятельности. И если сравнить операционный поток скажем у Амазона, Бабы и мили то а, цифры получаются такие ну это что-то типа ПЕ вот если соотнести насколько скажем переоценена компания относительно других ну мили отно, относительно амазона например да то у амазона получается порядка э, отношения 25 у мили это отношение 60 и кстати сказать если посчитать по Бабе, то здесь 3,6. То есть самое недооцененное, это, конечно, Alibaba Group, вот. И <связываю> я к тому, что PE не всегда отражает вот то, действительно, насколько переоценено. Мили, честно говоря, вот здесь огромные авансы. Но это нормально бывает для компаний, которые работают Опять же в IT-сфере, а это часть IT-сферы и в сфере интернет-ритейла. Вот. Ну и мы видим, что в принципе перекупленности мели где-то раза в два больше, чем Амазона. Может быть два с половиной, а ППЕ, конечно, такого не скажешь. Вот. Это, если судить по э, тому операционному потоку, который генерирует э, все три компании. И здесь, естественно, баба выглядит э, интересней, честно говоря. Э, но здесь сохраняются некоторые риски. Ну, а постольку, поскольку мели Развивающая комп... развивающаяся компания, то э, здесь э, честно говоря она заслуживает внимания и опять же вкладываться в нее нужно в том случае если будет продолжаться вот это вот развитие сейчас оно есть то есть видно что компания делает шаги для улучшения своего бизнеса захватывая все большее количество клиентов и мы видим как это все увеличивается и если это будет продолжаться, это будет выгодной инвестицией. Поэтому нужно здесь обязательно следить за такими компаниями. И, кстати, этого же придерживаются и управляющие крупных фондов. То есть они отслеживают и фундаментал, и насколько компания придерживается вот этого пути развития. Если вдруг что-то пойдет не так, то уверен, что будет сокращена позиция. Пока этого не происходит, ну и, в принципе, у меня тоже есть некая уверенность в этой компании. Это всего лишь рекомендация, это всего лишь рассуждение, каким образом поступать, я думаю, что вы решите сами. Если посмотреть по графику, то здесь вырисовалась такая фигура, двойное дно, которое по технике должна бы пройти, если мы отмерим вот такое расстояние, то от пика... Это уровень где-то 1770-1780, но пока идет коррекция, видимо, гэп закрывается. И вот этот объем нужно детальнее рассмотреть и от этого уже делать выводы. Есть смысл заходить на данном этапе в эту компанию, но минимумы мы видим здесь. Все-таки идут вверх, максимумы тоже такой Вырисовывается восходящий тренд. Здесь, думаю, есть где найти точку входа. Ну что ж, удачных инвестиций. До следующих встреч.